Так и снова, снова приветствую тебя, Лен. Это просто прям какое-то уже семейственность немного. Мне кажется, это прекрасно, знаешь, когда есть такая легкая камерность, тогда разговор всегда получается такой очень открытый и и глубокий, знаешь, вот часто когда есть такая вот близость даже через камеру, это же здорово. И мне кажется, вот мы даже научились этому на карантине, чувствовать энергию, внимание людей по ту сторону экрана. У нас развились точно какие-то новые навыки. Хотя вот сегодня, пока мы с тобой тестировали связь, ты говорила, что уже пять лет как знаешь, как работать в онлайне, и ты уже более адаптированная к тем, к чему мы неизбежно пришли на карантине. Но вот сейчас как раз мы и об этом в том числе поговорим. Кто к нам присоединяется, еще раз приветствую вас и хочу сказать добрый вечер этим пятничным летним вечером. Сегодня у нас в гостях Елена Цисер, это эксперт по управлению клиентским опытом и построению сервисных стратегий, партнер компании For Service Group и основатель Центра сервис-менеджмента. Такие встречи, как Customer Experience Live Talk, мы делаем в преддверии девятой ежегодной Customer Experience Management конференции. Уже четыре года мы говорим о важности Забота о клиентах и о том, что когда клиента мы ставим в центр любого бизнеса, то бизнес пере, э, устоит перед любыми э, колебаниями, наверное, внешнего мира. И вот сегодня мы хотим об этом поговорить еще больше. И сразу начну с вопроса к Лене. Лена, как пандемия повлияла на потребительские привычки в карантинный и посткарантинный период? Что ты видишь? Поделись экспертным мнением. Спасибо большое. Я Вопрос, вопрос по-своему немножечко переформулирую, потому что для меня потребительские привычки пока рано фиксировать, а вот, наверное, для меня ближе слово «сервис», как могла пандемия повлиять на сервис, очень просто, у большинства появился новый опыт. И он появился вынужденно, то, с чего ты начала. То есть многие вынуждены были уйти в онлайн, многие вынуждены были уйти в заказ каких-то продуктов либо товаров по телефону или онлайн снова. И этот вынужденный опыт останется с потребителем навсегда. И теперь он будет зашит не только в прошлую память, а в базовые ожидания. То есть тот опыт, который получил, например, сегодня клиент супермаркета, а он заход, по заказу онлайн, он захочет повторить в другом ритейле. И этот ритейл уже вынужден будет новому клиентскому опыту соответствовать. То есть если рассматривать сервис как разницу между ожиданиями, я жду, что мне привезут в течение часа, и опытом в карантинное время мне привозили 40 минут, mm -hmm. то меняется потребительское поведение, меняется меняется меняется жажда, это сервисная. Все, уже 40 минут мы уже подписались. Или наоборот. Да? То очень есть вот этот опыт нужно учесть. Но я всегда очень прошу всех, кто работает с сервисом, и сама всегда делаю большой акцент на том, чтобы его все же выучить. Вот сейчас мы проводим исследование в банковской сфере, как чего хочет потребитель сейчас. Лучше спросить клиента, мы очень умные все. Но самый умный клиент. Самый умный клиент. Согласна? Вот смотри. И тем не менее, вот про потребительскую привычку. Например, до карантинного периода ну, достаточно была развита культура. Вот даже на авиации разберем. Развита культура планирования каких-то там своих полетов на год вперед. Ты там планировал один, второй, выпуск третий. Ты искал какие-то интересные акции. То есть сейчас у потребителя горизонт планирования сократился, но ну, практически там до нескольких там дней. То есть человек не может спланировать. То есть даже сейчас возобновленными полетами люди уже потеряли доверие к тому, что они смогут там полететь в тот момент, когда они купили себе билеты. Вот как вот даже на примере авиации возвращать э, доверие к этой услуге и возвращать долгосрочное планирование потребителя к этой услуге. Коммуникации, конечно, в первую очередь. Потому что э, э, под, вот, вот печаль, э, печаль заключается в том, что все равно только 10% бизнеса делали это и раньше и будут это делать дальше, а все остальные, э, как обычно, будут реагировать э, по факту. Но если представить себе, что кто-то из тех, кто с нами сейчас может изменить ситуацию в своих организациях сегодня-завтра в течение нескольких недель, то, конечно, самое главное – это коммуникация, причем в обе стороны, как к персоналу, так и к клиенту, и очень четкая коммуникация. Вот, например, если взять там, супермаркеты, они столкнулись с очень быстрой, то, о чем ты говоришь, очень быстрой смена стандартов, поведе... стандартов и необходимых действий. Да? «Сегодня моем руки, завтра санитайзер, послезавтра перчатки, потом маски, потом маски сняли». И вот не все в вот этот момент увидели, что все, маски можно снять. Умные повесили таблички, наконец-то мы можем без масок. Ну, так, по крайней мере, было в Австрии. А э, вот я замечала, у нас был день, когда маски отменили. И потребители вот так вот, ну, ну не шугались, но какая-то была такая растерянность, какая-то такая неловкость даже. Вот когда заходили в маленькие магазины и говорили, а нам можно маски, а нам нельзя, ой, мы здесь постоим, создавались очереди. То есть некачественная коммуникация, она порождала некачественный клиентский опыт. Монстр Макдональдс сделал по-другому, он заклеил весь ресторан, всем, чем возможно, все, все возможные каналы коммуникации на тебя смотрели со всех сторон. Были налипки на полу, налипки разные, налипки на, на столе, закрытая лента, бильд какой-то, экран какой-то, с которого кто-то вещает, персонал какие-то вещи показывал, то есть Благодаря этому ты себя спокойно чувствовал. Ты понимал, ты пришел в Макдональдс, тут все как всегда, а если у тебя возникает вопрос, ты посмотришь на флайер, на или на экран, и твой ответ возникнет сразу, как тебе То есть вот я это думаю, что... Украинским брендом сейчас нужно взять на заметку, потому что нам еще не разрешили снимать маски в помещении. А. Это как раз может быть хорошим бенчмарком, как себя вести, как коммуницировать с клиентом, как только нам разрешат без масок входить в торговые центры или в рестораны, собственно. Ну, тогда если я себе позволю еще один пример супермаркетовский, потому что был такой момент, я думаю, что у вас и здесь был... Когда на тебя после смотрели, если ты выбирал помидоры своими руками, да, и в некоторых элитных супермаркетах украинских, я знаю, было распоряжение или было правило, что теперь товар будет тебе собирать сборщик. вот, А потом в какой-то момент это правило отменили. И вот и сборщик стоит, не знает, что ему делать, и клиент стоит, не знает, что ему делать. Вот этот момент отмены старых стандартов нужно очень хорошо коммуницировать. Mm -hmm. а, то же самое, ну я вернусь к твоему примеру с авиацией. Да, конечно. То есть выиграет тот, кто владеет четкой коммуникацией. Ну, в этом плане у меня на, на глазах Визеер, который, например, сильно проигрывает, выигрывает пардон, перед австрийскими авиалиниями. Австрияки колеблются, они посылают разные месседжи своим потребителям. А Визеер заманивает, соблазняет, возвращает деньги, предлагает скидки. То есть он э, выигрывает в этой коммуникационной войне. А мне кажется, кто выигрывает коммуникации, выигрывает потом и по деньгам. Ой, здорово. Мне кажется, мы даже эти вещи почему-то в нашей деятельности, в Ивенте, начали делать, может быть, не понимая этого, но интуитивно понимали, что нужно больше коммуницировать с клиентом, что мы, в принципе, делаем и сейчас. Именно самоизоляция и карантин привел нас к тому, что мы начали выходить в эфир и приглашать экспертов говорить на темы, которые волнуют бизнес. Это employee engagement и customer experience, потому что деньги генерируют люди и клиенты, которые у тебя есть. Скажи, пожалуйста, какие новые тренды в клиентском опыте и в клиентском сервисе уже появились? И каковы, может быть, уже есть новые ожидания клиентов? Mm. Что он ждет сегодня? Ну, такой очень, да, благодарный вопрос ты мне предлагаешь про будущее. Но очень сложно отдавать какие-то тренды и прогнозы, потому что все же рушится в одну секунду. А я попробую. Давай. А, первое. Конечно, коммуникации прозрачные, причем в обе стороны. Я просто закрепляю то, что сказала сверху. Потому что мы же с тобой только что говорили о коммуникациях в отношении клиентов, но такая же неразбериха и в отношении сотрудников. Может, мы чуть-чуть позже там пару слов тоже об этом скажем. Второе, вторым трендом, таким неожиданным европейским, вот интересно, как это переживает Украина, это возвращение в топ скорости и частоты потому что ну, не, не было популярно в Австрии блестящая чистота, качественный, комфортный интерьер, скорее такая легкая патина была ознакой сервиса, да, характерной чертой. А сейчас наоборот. То есть, и причем чистота — это не то, что... это Не обязательно, что там чисто, важно, что об этом говорят, что это чисто. То есть, опять же, чистота недостаточно помыть чисто не там, где убирают, чисто там, где об этом громко говорят. Uh -huh. прозрачные кухни, прозрачные процессы, уборщиков перестали прятать, наоборот, стали показывать на показ. Я помню, 10 лет назад мы работали с отелями, проводили курс фокус-групп с клиентами и спрашивали, что стар, страшным сервисом в отелях является или в ресторанах, например, или в фитнесе. И клиенты говорили, когда уборщица брызгает санитайзером там, на стекло в твоем присутствии, в санитарной комнате, например. Но сейчас я думаю, что это уже, наоборот, может быть, для некоторых Чертой позитивной. Скорость. А, ну, мне кажется, со скоростью в сервисе вообще какие-то очень сложные отношения, потому что параметр — это линейный, то есть, по идее, чем выше скорость, тем лучше. Но если будет медленно, то будет фу. То есть будет вот страшный сервис, если он есть, то это точно медленно и с проволочками. И вот сейчас скорость приобретает новое значение — это безопасность. Потому что чем короче контакт? Чем быстрее происходит сервис, в некоторых, в некоторых ситуациях, я имею в виду там ритейл, банк, телекоммуникация, тем лучше. Что еще я точно очень хочу об этом сказать, мне интересно, будет это или нет, но мне кажется, у нас возник новый сегмент во всем мире. Это сегмент группа риска. И если в Украине это не очень платежеспособный был сегмент, если брать пожилых людей, то европейцы сильно из-за этого просели, потому что просела вся отрасль развлечений, очень сильно, да, вот пожилые люди, которые ходили на концерты, которые ходили в театры, весь этот крупный сегмент, он очень сильно сейчас страдает. Но нельзя забывать о том, что есть люди сильные, умные, красивые потребители, которые боятся за свое здоровье, и сейчас любой бизнес будет иметь дело с этим новым сегментом, сегмент, который вот, группа риска, или как-то по-другому его назвать, те, кто боятся за свое здоровье. И это могут быть Любая демография, любая социография, ее надо брать на стол и с ней работать. И еще один момент, боюсь забыть просто, я тоже хочу об этом сказать, мне кажется, произошла небольшая миграция среднего класса в эконом. И, возможно, она будет происходить дальше. И, возможно, мы увидим в чеках заправок ресторанов или ритейла снижение, оно будет связано ну, с экономическими факторами, которые за собой повлекла эта ситуация. Мы нет. назовем это открыто переходом в эконом или завуалируем больше осознанным потреблением? Вот, вот как ты чувствуешь это? Нет, ну давай давай по-честному, это будет и то, и то. Угу. Уроки просто нет денег, и они откажутся от маникюра и ресторана. Это факт. У многих сократится посещение ресторанов, потому что они будут переживать. Или, например, полеты в самолетах, потому что они будут переживать. Но это скорее тогда группа риска. Мне кажется, что люди беднеют. И это я не про Украину сейчас. Вот в Австрии есть тренд экономить. Вот я сейчас я всегда покупаю на рынке цветы. У меня вот эта женщина, которая цветы продает на рынке каждую субботу, она у меня такой вот индикатор. И у меня есть определенная сумма, на которую я каждую субботу покупаю цветы. А моя сумма сократилась на 3 евро. И я говорю, ну вот корона, корона цайт, корона время. Она говорит, да, это сейчас модно, покупать меньше. И вот, но я осталась клиентом, у нас остались отношения, у меня остался чек. Но есть какая-то этика в том, чтобы продолжать покупать, но все же как-то вписывать свои потребности в меньшие суммы. Бизнес будет от этого страдать, потому что, ну, понятно, да, поток сократится. Вот как сохранить клиентов, как сохранить отношения чек и потребление, вот это самый большой сервисный вызов, мне кажется, что делать с этим эконом-сегментом. Ну, если Он... говорить про рестораны в Украине, то э, до карантина абсолютно... Естественно было, если там семейная пара или пара просто пришла поужинать в пятницу в ресторан, то этот чек был 100 долларов, да, это какое-то какое горячее блюдо и какая-то бутылка вина. С момента, как открыли летние террасы и начали работать рестораны, чек упал до 1200 гривен, то есть больше, чем в половину, при том, что как бы клиент сохранился, да, но чек упал практически там, в два раза. И, а это было, вопрос... Клиент сохранился, они продолжат ходить или они просто от своей депривации эмоциональной два раза вышли, а теперь будут экономить? Вот не знаю, ну вот. как это понять, как оценить, да? как, как, как прогнозировать теперь. То есть, а опираться я на так. опыт прошлых цифр, опираться на, на что опираться, как строить теперь прогнозы маркетингу, как строить прогнозы удержания клиентов? И хорошо, ну то есть это уже отлично, если клиент у тебя покупал на доллар и остался с тобой и покупает на 50 центов, или нужно предпринимать какие-то коммуникационные меры для того, чтобы его вернуть к тому же доллару, или это уже будет из области фантастики, вот как, как ты это видишь? Ну, я не маркетолог, я вот мою маленькую работу в, в области клиент-сервиса делаю. Так широко я могу неправильно что-то сказать, но я понимаю прекрасно, что э, нужно заново, быстренько изучить клиентский путь. И... Э, предсказать можно на основании исследований нужно выделить свои кластеры на которых бизнес будет дальше зарабатывать своей целевой аудитории не знаю по какому признаку там кто во что гораздо с тем использует по старинке кто психодемографические профиля анализирует кто там после сервис дизайна с, и, с персонами работать ну, разные подходы есть у всех но клиентский путь поменяется и бизнес должен заново простроить этот путь и встроить в него, изучить его. Да? Это могут быть глубинные интервью, это могут быть интервью обязательно с персоналом, это, безусловно, должны быть какие-то количественники, потому что глубинок не хватит. Я большой противник, там, сделали 10 глубинок и сделали вывод на всю там, тысячную аудиторию. Нет, не получится. Качественниками проверить, количественниками проверить, опросами ну вот не пожалеть времени, это не так дорого, чтобы опираться на свою реальную аудиторию или своих нескольких аудиторий и попробовать спрогнозировать. И, конечно, ну, вот я об этом много слышала в карантинное время, очень много внимания по продукту, сделать акцент на своем главном продукте, возможно, серьезно подумать о своих параллельных ну, вот высокомаржинальных топ-продуктах перестроить стандарты обслуживания, чтобы наконец-то начали персонал эти док-продукты продавать, потому что это же вызов для любого бизнеса. Мы зарабатываем на освежителе воздуха, но почему-то персонал не научен этот освежитель воздуха продавать, потому льем бензин и молчим, да, и работаем в ноль. То есть на самом деле можно что-то делать, можно, но сейчас время заботиться о главном. Главный продукт, главный док-продукт, простые обучающие программы, экономим время, деньги, людей. Как круто. Просто и понятно. Я даже для себя сейчас понимаю, на чем нужно сделать фокус в нашей деятельности, потому что мы вообще 4 месяца были под замком, и только сейчас начинаем потихонечку выходить в возможные бизнес-ивенты осенью уже в традиционном для нас формате, да, привычном. Можно я скажу? Давай. А ты же понимаешь, что это вот теперь будет очень дорого, личный контракт? Да, смотри, какая у меня футболка. Да, правда. Вот я хотела об этом сказать, да да, да, да, да, да, именно. Об этом говорили. Это было об этом аккуратно начали говорить в девятнадцатом году такие больше ну топ-лидеры, топ лидеры мнений. Но не было очевидно, что это сейчас настолько дорого станет. Личный контакт будет лакшери. Я писала год назад статью в, у наших партнеров в журнале Promo на три разворота. Она как раз была с заголовком оффлайн из индю лакшери. Да, что да. ты имеешь в виду? Я говорю, вы просто посмотрите. Мы придем к тому, что это сможет позволить себе не каждый. Да? И вот сейчас как бы, с той ситуацией, с которой мы сложились, мы с этим столкнулись. Вот как раз про, и про путь клиента ты рассказала, что его нужно изучать, пересматривать. Скажи вот еще, а что, ну по твоему мнению, однозначно вот сейчас будет разочаровывать клиентов в обслуживании? Как избежать вот этого разочарования? То есть мы говорим про скорость, насколько это важно, да? Что еще? Что еще может расстроить сегодня потребителя? Я сама думаю об этом вопросе уже давно, и в этом плане я олдскульная. Потому что, ну вот, мы очень много говорим о модных вещах, а там, о вау-сервисе, above expectation, золотая миля. Там какие-то такие экстра усилия, но больше всего бесит потребителя отсутствие профессионализма. Причем вот я в этой сфере с 2002 года, и я помню наши первые исследования в этой отрасли, в этой области, когда мы спрашивали, что, сделает, что приведет к вашей удовлетворению, да? вот такие классические Customer Satisfaction Research. И большинство потребителей отвечали, профессионализм, профессионализм, профессионализм. Что под этим? Вот я, если можно, возьму пример венского официанта. Ну и можно китайского официанта взять, да? Вот кто такой венский официант? Это человек, который очень быстро принесет меню, это человек, который быстро примет заказ, точно, и запомнит его. Он не будет переспрашивать, он может быть нахалом, потому что если вы захотите убрать лук из э, сливочной подушки, то он скажет, что это не предусмотрено. То есть он будет жестко решать задачи все же своей кухни, своего бизнеса. Он вынесет напитки в течение двух минут, он вынесет салат в течение семи, ну, предположим, там, да, или там суп горячее блюдо в течение двадцати. Он, возможно, не уберет грязную посуду со стола, она будет там до вечера, но он обеспечит и ротацию стола, и быстрый качественный расчет, и теплую подачу основного блюда. То есть его действия в плане приема заказывания, выноса, выноса заказа, расчета будут э, оточены. Этот человек работает 40 лет на своей позиции, это мужчина в черном костюме, mm -hmm. достаточно агрессивный иногда, да, вот такой классический. Если мы возьмем э, украинского официанта, вот, может, ты продолжишь? Вот в чем профессионализм? Я могу подхватить, но я просто думаю, может, так будет интересно. Ну, из того, что я вижу, профессионализм официанта тоже в быстром принесении меню, как бы в том, чтобы... Если ты не ну, знаешь, что ты хочешь, чтобы он смог тебе предложить, но при этом это было ненавязчиво, и самая дорогая позиция из меню, потому что ему нужно план выполнять по чеку. А mm -hmm. чтобы он у тебя действительно спросил, а что вы предпочитаете? Вы там любите рыбу или мясо? Вы любите овощи или фрукты? Вы, если любите коктейль, вы такой или такой? То есть, чтобы он не предлагал но как бы самую высокую позицию, а чтобы он все-таки был к тебе... Ну, как бы заинтересован в твоем удовольствии от посещения ресторана. Мне кажется, в этом профессионализм на сегодняшний день официанта. Ну, а еще ты сказала о том, чтобы он знал меню, как минимум. Да, это само собой. Потому что что бесит? Когда ты говоришь, я хочу суп. Да, конечно, через две минуты супа нет. Вот оно. То есть разочаровывает непрофессионализм. И если сейчас эта ситуация корона кризиса или экономическое разворачивание трудностей, оно привлечет, поведет к тому, что люди потеряют профессионализм, то есть умение правильно быстро принять заказ, знать ассортимент, неважно, мы можем сейчас ну, расширить нашу, нашу, наш пример ну, на все отрасли, да, то есть непрофессиональное поведение, незнание своего функционала, неумение выполнять свои базовые задачи будет людей очень сильно расстраивать. Оно будет их расстраивать гораздо больше, чем до. Потому что все-таки уровень стресса высокий везде. И потребитель будет отыгрываться на сервисном персонале. Мне кажется, это типично было для Украины. Это очень типично иногда... Ну, на мой взгляд, это было типично когда-то для Великобритании, например, да, очень вербальная потребители, потребители готовы говорить, они готовы возмущаться, они готовы как-то там коммуницировать про свое недовольство. Я вот. тебе скажу, у меня это будет. Есть когда написали на страницу, нашу корпоративную страницу, почему мы в субботу в 9 там, или в 10 вечера не ответили. И с каким-то таким возмущением, возмущением, при том, что часы работы указаны с понедельника по пятницу. И, говорю, вы, и я пишу, вы знаете, вам сейчас отвечает собственник бренда, говорю, я уточню у своих коллег, почему они не отреагировали в субботу в 21.00. Они, конечно же, будут наказаны со смайликом. А чем я могу помочь вам сейчас столь поздним вечером? И тон человек, тут же изменился, потому что, видать, он хотел, э, ну, вот свой негатив и недовольство выразить на действительно обслуживающем персонале, а тут оказалось, что там не сидит СММ-менеджер или кого-то, кого можно унизить, да? Но тут еще другая сторона, ты говоришь, главное, профессионализм. Он может быть профессионалом, он может хорошо знать меню, но он может находиться в стрессе, и этот стресс будет подавлять его эмпатию и желание быть ну, полезным, да, хоть это и слово уже стало такое попсовое, но желание быть приятным своему гостю в ресторане. Как здесь, как возвращать эмоциональный фон э, обслуживающей команды у которых проблем еще больше, чем у того, кто пришел в ресторан, потому что уровень дохода у него меньше, уровень проблем у него больше, и вот, вот эта вот составляющая, как здесь, как здесь готовить людей все-таки переключаться там, от своих бытовых сложных вопросов и, и напоминать ему, что ты все-таки в обслуживающей сфере все-таки должен быть э, лицом бренда, ресторана, сервиса, который ты представляешь. Понимаешь, да, чем я? Ну, ты говоришь о том, как сохранить их эмпатию на работе. Да, как сохранить их эмпатию. Ну, э, я вот не знаю, как резко ответить или вежливо. Да, как Это хочется. Оба варианта использовать. Первое. Э, я э, хочу сказать, что нельзя брать мудаков. Ну, об этом говорят все. Если вы, э, если бизнес э, претендует на сервис-ориентацию, таких бизнесов немного, все равно, процентов 10-15-20, ну, максимум. Uh -huh. И вот те, с кем я когда-то имела большое счастье общаться, это те, кто отбирают по этому критерию себе персонал. Я когда-то работала с прекрасной премиум-компанией украинской по продаже парфюмерии, вот у них был принцип не брать из колбасных цехов, вот. Ну, вот такой принцип. Ну Действительно, когда ты имеешь дело с Гуччи, и это тебя давит прошлый опыт торговли на рынке, там будут диссонансы. Это может быть harassment, но такие критерии украинцы, по крайней мере, еще пока могут ставить при отборе персонала, и почему бы не попробовать. А, а второе, если вы уже взяли свою команду, не делайте из них драконов, конечно, потому что невыполненные обещания, плохая коммуникация, отсутствие душевых, не знаю. И э, лицемерие, оно приводит к убийству любой эмпатии. Э, еще лет 10-12 назад самыми популярными вот в, на, в нашем сегменте консалтинга исследованиями была взаимозависимость уровня лояльности персонала и лояльности потребителей. Она прямая. И есть такой очень интересный грантовый институт британский, самый большой, наверное, вот исследователь в Великобритании сервисных процессов, они доказали на крупных выборках, что прирост на 1% из 100 уровня лояльности персонала обеспечивает прирост на целых 0,4 уровня лояльности потребителя. То есть, грубо говоря, инвестируя в эмпатию своих людей, мы инвестируем опосредованно в эмпатию наших клиентов. Я только один пример могу привести. Я работала много с, с станциями АЗС, и на некоторых в некоторых компаниях оборудованы станции АЗС душем для персонала. И вот мы проводили опрос удовлетворенности персонала, потому что нам, был, ну, нам было важно понимать, как это влияет на лояльность клиентов. Оказалось, что половина АЗС душевые закрыты. Ну, потому что их неудобно убирать, потому что начальник АЗС так распорядился, потому что та та та и это демагогия. Но если бизнес себя так ведет, двойные послания, я начальник, ты дурак, ну, вот без использования этой базовой HR-гигиены, то они же будут вымещать зло на клиентах. Ну, конечно, есть... Такое золотые такие идеи в области психологической помощи для персонала, каких-то служб. Я читала об этом пока только, но у меня много скепсиса. Какой-то такой службы коучинга на рабочих местах, какой-то такой вот каких-то специальных разрузочных тренингов. Ну здорово. Но это, это только для богов. Если боги это делают, то мы должны на них на всех равняться. Я знаю, что некоторые украинские компании это делают блестяще просто. Вот их надо приглашать к тебе, и пускай они об этом своем опыте конкретных кейсах рассказывают. Потому вот что это надо тебе был первый эфир с Лерой Толочиной из Интертоп, и она как раз рассказывала, как у них тесно связан ЕНПС, e Customer Experience NPS, от чего это зависит, да, собственно. Ну, Интертоп — это мои боги. Я... Правда, я с ними начала работать в 2002 году, несколько раз возвращались мы с разными проектами к ним. Это компания, которая с 1996 -го года делает все для Customer Experience, по-разному, но у них можно черпать действительно очень много сильных идей, как в области коммуникации с клиентом, так и в области коммуникации с персоналом. Это правда, это Там правда. Есть. И мы их в первых пригласили на наш customer experience девятый. А, давай вот поговорим о клиентах, которые ограничены в выходе в офлайн. Возможно, это даже та самая группа рисков людей, да? Им не хватает эмоций. С другой стороны, если мы говорим, что мы сегодня все в онлайне, мы, ну, люди становятся ну, такие перекормленными предложениями. И теперь чем-то сложно, вообще чем-то удивить. Как ты считаешь, как сегодня правильно с помощью онлайн коммуникации э, общаться с эмоциями потребителя? Ну, если честно, я считаю, что эмоции это не дело бизнеса. Я знаю, что так не модно говорить, что очень модно сейчас говорить о том, что вот мы создаем впечатление. Может быть, в американском рынке или в восточных рынках, может быть, в Украине, потому что очень мгновенно украинцы вот впровадживают идею, и выкручивают, и масштабуют, и полируют. Тут в скучной Австрии по-другому. Тут твои эмоции — это это либо в театр, либо в семью, либо к друзьям. А в бизнес ты приходишь удовлетворить потребность. Вот у тебя есть потребность в молоке. Ты приходишь и покупаешь молоко. И тебе главное, чтобы никто эту потребность и твое удовлетворение не испортится. Должно быть быстро, молоко должно быть на месте, расчет должен быть карточкой, иди. Поэтому, на самом деле, я думаю, что для большинства, о которых мы говорим, если мы говорим о большинстве, то есть о 90% компаний, которые не сервис-ориентированы, а просто сервис используют как инструмент увеличения кошелька, ну и большинство моих клиентов ну вот больше там, ну, много проектов, много, несколько сотен я реализовывала разных проектов. Обычно, когда ты приходишь к операционному директору и говоришь, зачем вам сервис, он говорит, вот, вот у меня кошелек такой, я хочу такой. То здесь речь не об эмоциях, речь о заявленных, заявленных ожиданиях. Вот если у меня есть ожидания от Сильпо, я должна их удовлетворить. Они сами мне их сформировали путем различных коммуникаций. Вот удовлетворены ли мои ожидания? Если они будут удовлетворены, то у меня будут позитивные эмоции. Я большой противник вау, потому что вау – это, то, о чем ты говоришь, перекармливание. Вот невозможно меня доводить до экстаза каждый день. Я просто сдохну от усталости. Не нужно даже. Можно просто не лажать каждый месяц. Вот Я бы потратила силы на то, чтобы на уровне 90 выполнять обязательные пункты. Поздоровались, попрощались, быстро рассчитали. Если жалоба, отреагировали. Mm -hmm. Вау-сервис — это качественная, быстрая реакция на жалобу, это компенсация. Вау-сервис — это решение какой-то экстраординарной ситуации. Но вау-сервису должно быть место процентов 5,7. А все остальное должно быть качественной, технологично профессиональной процессией. Если не будет разочарования, то уже хорошие эмоции на выходе из любой локации. Да, смотри, а, если вернуться к ресторанам, да, ты говоришь, вот в Австрии это вопрос решения твоей потребности, вот взять даже самый там популярный ресторан в Вене, по-моему, Плахута, да, он называется, туда же люди не приходят удовлетворить потребность, чтобы поесть, да, туда люди все-таки приходят за экономикой впечатлений, как там подадут вот это вот необычные в этих кастрюльках супчики, там еще какая-то история, как тебя обслужит официант, вот это все-таки экономика впечатлений но ну, ее можно сделать в офлайне, как я вижу. Что <смех> делать в онлайне? Как здесь удивлять клиента? Или вот мы не, не должны об этом вообще думать, и тогда возвращаемся к тому, как ты предлагаешь онлайн, он должен решать потребность человека. Или там та же доставка, она должна решить потребность человека. То есть вот сегодня те же там Глова, Ракета, которые есть в Украине, их задача наверняка удовлетворить потребность заказчика и привести вовремя в свое время на заказанную еду из ресторана, Клиенту домой. То есть они не ждут, что курьер Глова придет в бабочке там с какими-то там дополнительными вау-фишечками. Они ждут, чтобы он пришел вовремя, правильно? Это мы... обязательно, это детерминантное условие. Он должен прийти вовремя. Они не просто этого ждут, они, они не закажут, если он придет поздно. Угу. следующий раз они не простят. Ты говоришь, как обеспечить в онлайне потребности офлайна? Да. Или не, не, не идем мы в это, и мы просто отказываемся от впечатлений в онлайне? Я как-то об этом даже никогда не думала, потому что даже плохута, например, для меня — это съесть афельшпиц. То есть это встреча с едой, это не встреча с официантом. Это даже, может, встреча с шефом, это встреча с поваром, это встреча с посудой. Ну и к тому же есть разница туристического впечатления первого и последнего, может быть. Mm -hmm. да? Потому что есть разница, когда ты ходишь в плохой на бизнес-ланч. То есть, и тут мы говорим о сегментации клиентов. У меня есть любимый магазин онлайн, где я всегда покупаю. Они мне сформировали, они мне создают впечатление. Они сформировали ожидания первой посылкой, очень красивая бумага и адресная карточка. И попробуют они мне заразы теперь эту карточку не вложить в следующий, в следующий, в следующий, в следующий, в следующий, в следующий, в следующий раз. Да? То есть вот это сформированное впечатление, на которое я очень отзыв, от, отозвалась, потому что все коробки серые, это белая, они грамотно выстроили свою доставку. И мне кажется, что вот я видела чудесный кейс The pip да, они, ну, они не, они не могли пип-бары работать, но они обеспечили своих клиентов и даже нашу компанию, они обеспечили вот этим радостью э, переживания вживую, потому что они организовывали ЦУМ-вечеринки, при этом доставляя всем пиво домой. Это круто. Okay. Это, вот, вот этот, знаешь, вот это совмещение онлайна и офлайна, вот этот, этот лакшери. Я думаю, если такие возможности хоть какие-то есть, их было бы классно использовать. То есть вот этот контакт прямой но все равно как-то его за зафизичить, да? То есть пиво все-таки булькает в стакане вкуснее, чем в экране. Согласна. Ну и получается, если как бы карточку, которую тебе доставили при первом заказе, ну то есть сначала это для тебя впечатление, а потом это по сути становится гигиенической нормой. Без нее уже нельзя. То есть это становится стандартом обслуживания уже. Становится базовым ожиданием. Если ты это базовое ожидание на следующий раз не удовлетворяешь, то это будет разочарование. Поэтому я против вау-сервиса, потому что если каждый раз создавать впечатление, то потом пла... это постоянно задан... За... За... повышение планки. Mm -hmm. А у бизнеса иногда нет сил держать планку так высоко. Лучше создавать вау-сервис один раз в год, но работать сто лет. Это <связывающие> круто. Хорош. Ну. Вынесем прямо в заголовок, мы когда тезисы будем писать. А, давай про людей. Вот, ну, как бы, не работайте с мудаками, понятно. А как ну. еще подбирать сегодня персонал для задач, ну, которые связаны с клиентским сервисом? На что обращать внимание работодателю? Ну, ты знаешь, я, можно, по-другому немножко отвечу? Во-первых, Давай вспомним 19 год, когда вся Украина плакала от нехватки персонала. Это был великий стон, да, там прям киштеги были, там какой-то кризис, все, все пропало, все уехали в Польшу, или как-то так было это все. И уже тогда было понятно, что часть процессов нужно диджитализировать, извини. Да? То есть вместо людей должны быть роботы. Сейчас, я думаю, что вопрос подбора персонала также... Нужно перестать решать с помощью подбора персонала. Его нужно решать с помощью оптимизации всех процессов, которые зависят от людей. И уход в роботизацию самый перспективный. Ну, например, в моем любимом Макдональдсе э, людей приветствуют вместо хостес э, такая вкрученная говорилка на потолке. И уже два года приветствуют. И все, что можно отдать не людям, надо отдать не людям, потому что эта вирусная атака, она же не первая, и... Все дальше человеческий контакт будет все дороже. И опять же, многие профессии умрут. Это тоже очень важно. Умрут хостес, умрет э, инфостойка, умрет официант, возможно, который обслуживает стол, появятся какие-то технологические решения или самообслуживание, или еще что-то. То есть многие, ну, вместо хостес придет курьер. И здесь нужно очень внимательно оценить, что мы можем автоматизировать, кого, кого нам нужно. А во-вторых, как подбирать персонал, очень сильно зависит от первого лица. Ален, ну, первое лицо должен пару критериев дать. Я помню, когда в Adidas подбирали персонал просто кастингами роскошными, ну их собирали по 50 человек и брали самых красивых, по мнению генерального директора. Да? Кто-то выбирает самых красивых, кто-то выбирает самых быстрых. Кто-то выбирает самых говорящих. Они же не везде нужны говорящие. Они не нужны, например, там Сакари. Ну, они не нужны просто. За них говорит сам Сакар. Поэтому вот этих пару критериев, а дальше большое сито. Ну, я обожаю HR, но мне кажется, что э, под процессы надо брать людей. Надо все же разобраться, где можно сэкономиться сейчас по процессу. Mm -hmm. Пару четких критериев. Ну и не врать людям, не обманывать, потому что все-таки имидж работодателя важная штука. И, ну, из любого хорошего человека можно сделать мудака. Вот этого делать не надо. Но сегодня, да, 4 месяца локдауна очень сильно показали о том, что бренд работодателя, он выходит практически на первое место вместе с сервисными стратегиями. Потому от того, как коммуницирует внутри между своими сотрудниками э, компания, что говорят сотрудники, которые, которые покидают компанию, потом зависит, как клиенты возвращаются или не возвращаются. И вот сегодня ты тоже сказала важную вещь, мы тоже вынесем в заголовок, что ЕНПС напрямую связан с НПС, и это уже константа. Об этом нужно понимать и знать, что если ты хочешь, чтобы клиент к тебе возвращался, подумай о том, чтобы твой сотрудник был удовлетворен теми условиями, которые ты обещала. Это факт. Я видела чудесные кейсы в украинском бизнесе, как обходились с людьми. Вот тут я могу сказать, я прям их собирала. Потому что некоторые бизнесы поставили себе задачу да, работать в ноль, но только сохранить людей, понимая, что это временно, и успокаивая людей. Другие, например, проводили юридические консультации по тому, как там удержать арендную плату. Третьи призывали тех, у кого есть жирок, волонтерить. Ну, например, у нас в консалтинге, мы волонтер... у нас часть персонала волонтерила, потому что мы любим свою работу, мы готовы делать многие вещи. И вы волонтерили, правда? Mm -hmm. А суммы эфира, они же бесплатные были, правильно я понимаю? То есть вот такие вот какие-то социальные вещи, вовлекающие вещи, помощь юристов. В европейском бизнесе и в Америке я видела, что ну, такие гиганты, они использовали это время для дополнительного обучения. Это было очень интересно. То есть вот, инвестиции в, в, в, в развитие, ну круто, и тогда доверие остается. Ну, я сейчас в мисс очевидность. Но мне вот эти примеры очень понравились. Mm -hmm. сохранили коллективы Один чудесный пример был даже два банковских. Когда мы, может, немного об этом сказали, когда SEO банка например, я видела, он, был, была программа SEO по средам. То есть SEO включался каждую среду с 10 до 12 и отвечал на поток вопросов своих кассиров с, со всех регионов страны. Это было круто. Это был такой прекрасный психологический контейнер для всей тревоги, всей сети, браво. Или другая компания, крупная почта, они себе позволили такую штуку, как публичная коммуникация. То есть, например, правила поведения персонала, у них там больше 20 тысяч людей, и они начали их коммуницировать открыто. Они перестали там это прятать по внутренним сетям, и в переписке. Просто массово вот говорить, вот это мы делаем, вот это делаем, вот это можно, вот это можно, вот это отлично, вот это мы молодцы. И это очень сильно поддерживало людей. То есть, мне кажется, такие примеры очень... Еще mm -hmm. знаешь, какой вопрос с людьми связанный? Вот ты там... Mm казалось невозможным вот те же банки банкам уйти на удаленную работу. То есть они говорили, у нас compliance, у нас процедуры, у нас нельзя, чтобы сотрудник с домашнего компьютера выходил в сеть, это вообще запрещено, у нас все жестко, строго. И сейчас опыт показывает, что даже там, банки международные группы на сегодняшний день офисы, центральные офисы стоят пустые, сотрудники работают из дому. А вчера, например, Полиенко, это seo компании Ива пром.ua, которая... Uh -huh. написал обращение своим сотрудникам, оно вышло публично, написанное, по-моему, на их же внутреннем портале, но его можно прочитать, что 1200 сотрудников не вернутся в офис после uh -huh. этих четырех месяцев, они все процессы абсолютно перевели в онлайн, и все люди будут в онлайне. Скажи мне, пожалуйста, когда нет прямого контакта, вот как ресторан, как банк, касса, да, прямого контакта с клиентом, как строить корпоративную культуру, клиентоориентированную, когда сотрудники у тебя не находятся в офисе, когда у каждого там свои, ну, своя какая-то свое рабочее место дома, то есть нет каких-то стандартов. Вот как здесь быть? Видишь ли ты в этом будущем проблему, что может как бы пострадать и сервисная составляющая, и вся корпоративная культура из-за невозможности быть вместе в среде? Или это не совсем проблема, и это иллюзия проблемы? Я, я не вижу проблемы, потому что она давно решена. То есть крупные, крупные такие, совсем-совсем большие страны э, это решили в виде корпоративного обучения. Ведь онлайн обучение и онлайн-коммуникация сейчас у нас там в, ну, в силу карантина. Но еще в прошлом году блестящие корпоративные онлайн-программы я видела. Это очень популярно в этом секторе, в том числе по клиент-сервису. То есть все можно сделать. Я, ну, как разработчик там, сотен стандартов обслуживания, видела геймизированные стандарты обслуживания, mm -hmm. да, Мариот, например, как обслужить этого клиента. Есть большое количество аудиоконтента, есть большое количество видеоконтента, в том числе игровых фильмов, в том числе, когда сами сотрудники играют роли. И ощущение причастности создается. Наверное, самым таким ярким примером есть Starbucks, которые... Еще несколько лет назад они сделали несколько программ э, онлайновых, ну, и, и Western Union точно так же. То есть там есть, в зависимости от бизнеса, есть, модель, есть программа, которая предусматривает, например, 15-минутную сессию «Все вместе». И это уже активно работает несколько лет. Я помню, еще там, в 2016 году я эти кейсы видела. Либо дегустация кофе, там все вместе, но каждый у себя дегустирует, Starbucks, да, там, или паспорт кофе заполняет. А, возможность... Альфа-банк чудесно в России, в B2B-секторе чудесно отснимал в рекламах сотрудников и делал их заставками, лицами, то есть все это интернет-пространство создавал и, и наружку тоже в виде там лиц, лучших сотрудников по клиент-сервису. Потому на самом деле все просто. Пропаганда работает онлайн не хуже, чем вживую. Mm -hmm. а, и главное использовать эти принципы. Главное регулярно Простые месседжи во всех каналах. У меня один из любимых примеров, крупная сеть, очень крупная, 250 городских кафе в России. когда-то работали с компанией Coffee House, у них половина была от отстаффингового персонала, персонал не говорил по-русски, их приглашали из соседних стран. Угу. И, и их не могли научить клиент-ориентации, пока не, э, на их родном национальном языке не записали стандарты обслуживания, которые они себя в наушничках по дороге на работу слушали. Ух ты, как! Да, то есть, ну, а сейчас геймификация очень интересное решение. Причем это очень неплохо работает для очень низовых, то есть для пистолетчиков, для официантов. Главное, правильно дозированно выстроить коммуникацию и бить в это место всегда. А если про ценности, да, сотрудников, вот какие, вот для сервисной составляющей, для сотрудников ценности являются значимыми, а какие пустыми? Я верю, что главной значимой ценностью в компании есть ценности собственника, которые он когда-то протранслировал. А дальше задача их транслировать дальше — в действиях. Я когда-то вела переговоры с одной крупной международной компанией АЗС. Мы говорили о коррекции данных, незаконной. Нам предлагали откорректировать данные отчеты тайных покупателей. И происходили эти переговоры под большим таким транспарантом честность. Mm -hmm. вот, вот как бы когда любые ценности хороши, они у всех у нас разные. Я верю, что объединиться по ценностям можно только в том случае, если они действительно живые в компании. И если они не спрятаны в бархатной книжечке у топа в шухлядочке, то есть если о них говорят, если их в действиях проявляют. Многие компании в стандарты обслуживания за за зашивают ценность. Например, вот свобода, да? Как свободу я почувствую, если это твоя ценность? Ну, например, ты мне дашь выбор ты мне, может быть, предложишь какую-то мою активность, ты меня не будешь ограничивать в сроках. То есть вот как ценность из абстракции на стене трансполируется в поведение тебя и я, как клиент, это чувствую, можно клиентов спросить, мы прям клиентами спрашиваем. Мы приходили в МВМ мы когда-то работали и спрашивали, вот как вы хотите почувствовать свободу? И нам клиенты говорили, вот то то то то то то, -то должны делать. <damals> Вот если такая работа происходит, а иначе не надо эти бедные ценности трогать. Ну, пускай хотя бы миссию выучат для начала, ну, если честно. большинстве компаний, ну, вот я, ну, вот сейчас спросим наших участников, все помнят миссию комп... Ну, наши все. Ну, это мой любимый вопрос, да, про ценности. Окей, давайте спросим вашего пистолетчика, официанта, кассира. А давай вот про ценность свободы и про мой любимый про скрипты. Да, вот скажи мне, пожалуйста, вот сотрудники первой линии, они все-таки должны работать по скриптам? Или у них может быть ценностью свобода, направленная в коммуника... свободной коммуникации с клиентом, но если он понимает, что этого клиента он должен любым путем сделать счастливым, да? Если возвращает книги то не Шей, доставляя счастье, то у него как раз не было скриптов, и самый там длинный разговор с... Сотрудника колл-центра длился с клиентом, по-моему, 10 часов. Это там прямо рекордный был разговор. Вот что ты как ты считаешь? Знаешь, это тоже твой любимый вопрос. Ты за скрипты? Вот давай мы здесь с тобой устроим. Battle. Интеллектуальный батл, да. Ну, конечно, я за скрипты, когда у нас 10 тысяч персонала. Когда у нас простой бизнес. Потому что я работаю с ну, пятью сегментами. Крупный ритейл, АЗС, ресторан, телекоммуникация, банк. Все. Я мало работаю с отелями. В отелях скрипты могут быть злом. Я мало работала в своей жизни с бутиками. В бутиках скрипты будут казаться роботизированной, неиндивидуализированной, какой-то пошлостью. Есть два скрипта, которые обязаны быть. Это добрый день и до свидания. Но, к сожалению, эти скрипты почему-то очень редко можно встретить. Ну, не во всех бизнесах они до сих пор. Это меня угнетает. Я за эти два скрипта. Я за простые вопросы задавания потребностей. Но иногда розницу учи-не учи, они все равно спрашивают, что вам предложить. И их просто из них надо это как-то, не знаю, выдавливать, не знаю. То есть иногда скрипт помогает поменять речевой стереотип на что-то более приятное для бизнеса. Да? Иногда пара заученных вопросов лучше, чем те вопросы, которые возникают в голове этого не очень образованного, за, за, за, за, за уставшего от работы человека. В этом случае да. Я вообще за роботов в сервисе, там, где можно заменить людей, а люди должны делать лакшери. Вот. А есть еще скрипты законодательные, конечно. То есть ваша сдача и прочее куда от них, если они... Ну, и это, это, это закон. Он успокаивает клиента, он избегает, помогает избежать проблем. Наверное, скрипты не должны быть в работе жалобами, потому что это вершина сервиса. И здесь просто олен, но ну, не все люди умеют разговаривать. И те, кто не умеет разговаривать, им нужно немножко помочь. Ну, я думаю, ты что согласишься, что жалоба это подарок, да? Вот книга очень известная, настольная многих компаний, особенно которые оказывают сервис и декларируют, что они клиентоориентированные. Считаешь, что жалоба это подарок. Но вот ты правильно сказала, что если мы на жалобы будем реагировать по заготовленным скриптам, наверняка мы можем разозлить еще больше клиента, который к нам обратился. Если мы действительно от души захотим ему помочь, то вероятность того, что этот клиент станет еще потом твоим амбассадором бренда, значительно выше. Абсолютно, да. А, да. Ну, просто иногда жалоба это, это налажали. Вот, эм, есть же разные типы жалоб, и я вот как-то, вот, может, я не видела... Мне кажется, ВАУ-сервис — это быстро отреагированная жалоба. Мне очень нравилось в Украине, на нескольких конференциях я слышала, что еще в прошлом году такой век был золотой, да, все встречались, обсуждали все, э -э -э дискутировали, и многие говорили о том, как важно быстро отреагировать, дать компенсацию соответствующую, Uh, некоторые компании очень красиво делали они приглашали топа вот как в твоем кейсе да то есть выходит начальник локации для работы жалобы для меня это золотой сервис да хотя Джанал албароу который ты вспомнила который жал, жалоба как подарок я помню я когда-то была вообще была совсем еще детям, она приезжала в киев на мастер-класс и она сказала первый вопрос который она задала она сказала почему мы улучшаем сервис 40 лет а он как лучше не стал вот, вот, я вот, мне кажется, сервис, он такой, знаешь, как этот слайм, он перетекает из одной компании в другую, вот какая компания работает с ним, да, он оно ей благоволит. Ну, это так, это философия уже пошла. Давай в завершение нашего пятничного интеллектуального вечера, такого душевного, про сервис, про клиентов, про людей. Скажи, вот я сегодня услышала, что среди украинских клиентов у тебя бенчмарк — это интертоп. Возможно, ты поделишься глобальными брендами или, может, австрийскими брендами, которые сегодня считаются бенчмарком в управлении клиентским опытом. Не только Интертоп, я очень многих люблю у клиентов, и я с многими, с кем встречалась в Украине, это, конечно, можно назвать и Сильфо в своем роде, и ну, целый ряд очень интересных компаний. Я считаю, что в Украине очень много делается по сервису, и, к сожалению, не всегда ценится, как много делается, как во многом впереди других стран находится Украина в некоторых сервисных решениях. Мы, иммигранты, приезжаем в Украину, отдыхаем. В хорошем сервисе, во внимании, в блестящих интерьерах, в качественно подобранных словах, ну, во многом. Этим нужно гордиться, это большая заслуга. И скорость имплементации многих передовых вещей в Украине очень высокая. Ты меня спрашиваешь про бренды. Я думала об этом. Мне кажется, я чуть-чуть переиначу вопрос, мне кажется, что сейчас именно страны мы можем расценивать, как ну, вот, вот, вот, там, австрийский бренд, он хорошо справился с коронавирусом или нет? На наш взгляд, хорошо, потому что государственные структуры быстро перешли в онлайн, потому что появились горячие линии для ответа и реакции, потому что коммуникации происходили очень быстро. Да, есть страны, которые также блестяще справились, и мы можем смотреть их кейсы и учиться этому. Вот. Есть страны, которые полностью это провалили или проигнорировали мне трудно назвать какой-то конкретный бренд но если уже в Австрии брать вот ту реальность, которую я видела концерт Шпар например, это супермаркеты гораздо лучше справился, на мой взгляд с этим вызовом, нежели концерт Реви, это тоже супермаркеты, но еще другие магазины потому что у них была ясная политика они, например, выдавали бесплатные маски, при том, что их конкуренты маски продавали они поставили живых людей, которые объясняли правила, при том, что их конкурент этого не делал, находясь даже в лакшери-сегменте. И, конечно, я как потребитель это запомню. То есть вот такие опыты разные. Но для всех это был страшный-страшный стресс. И мне кажется, кто хорошо в стрессе отработал, не факт, что он хорошо отработает вживую. Потому ищем свою модель. Я бы тут не сотвори себе кумиров, я бы больше вот как на себя. Ты знаешь, резюмируя нашу с тобой почти что же часовую беседу, и вот там говорят, что там Сильфо, например, это супермаркет, на который равняются многие, они действительно клиентоориентированы И про то, с чего мы начинали, что ценности начинаются с собственника, для меня, например, было большой гордостью и честью, что Владимир Костельман, собственник сети, в прошлом году был у нас на Global Inspiring Форуме. Это человек, который, в принципе, не ходит на публичные открытые мероприятия, но абсолютно внимательно, 90 минут, стоя у стеночки с там, наушниками синхронного перевода, слушал выступление Джозефа Пайна по экономике впечатлений, потому что, ну, видно было, что весь топ-менеджмент и он тоже лично заинтересованы в том, чтобы становиться еще более интереснее, еще более ценным, еще более продвинутым для своего потребителя и удовлетворять, может быть, те ожидания, у которых они еще даже не сформированы. И вот резюмируя, как ты сегодня говорила про важность и ценности собственника, даже в больших компаниях, вот в таких структурах, как Козе Групп, они показывают на практике, что это так и есть. в принципе. Ну, я можно тоже чуть-чуть похвастаюсь. Я помню, что мой Массельпоп был моим вторым проектом в 2002 году. То есть тогда интересовались стандартизацией сервиса, какими-то сервисными улучшениями единицы. Вот моими первыми клиентами были Сильпо, Интертоп, Фокстрот и еще пара сетей, которых в ну, мобильной электронике, Астел, Алло. То есть это те, которые остаются лидерами. Конечно, ну, банки, тот же Альфа и, и многие другие. Я боюсь сейчас кого-то не так назвать, но да первые лица задают тон чаще всего, что если это... они остались у руля. Это очень круто, на самом деле, очень круто. Я понимаю, что даже такие маленькие там как ты со своим консалтинговым проектом, как мы, как организаторы. Мы чуть-чуть позже зашли в этот рынок, мы там зашли в 2012 году с первым проектом Customer Experience Management, и я помню, как у нас на первом мероприятии было 80 человек, среди которых только один Customer Experience Manager в зале, и еще один Олег Кос, который только перешел работать в Киевстар и проработал месяц, вышел на сцену и говорит, друзья, но ну я не знаю, о каком клиентском опыте вам рассказать, я могу сказать, что я только пришел в Киевстад, предстоит очень огромный кусок работы, и нам еще много-много чего менять, да? И какая наша радость и удовольствие от того, что там к девятому Customer Experience у нас уже оказывается ходят целыми отделами, что в компаниях появляются департаменты клиентского опыта, клиентского сервиса, а не просто маркетолог, который выполняет все за всех, и программы лояльности, и стратегии, и удержания, и все сразу, это очень здорово. Здорово, правда. Мы такие маленькие, но вносим большой вклад. Давай завершая нашу пятничную встречу. Я еще задам тебе короткие вопросы в формате Блица. Это да. такие более личностные вопросы, но они всегда характеризуют человека и собеседника, который со мной в эфире. Скажи, пожалуйста, что тебе ближе, Apple или Tesla? А, так. Мне ближе Samsung и Mercedes. Это про меня, это лично У меня Samsung и Mercedes Круто, зафиксировали, кстати Марк Цукерберг или Тони Шей? Ну, Цукерберг Шей же продал бизнес А Цукерберг до сих пор, несмотря на все это Ну, и там мы и встретились Многие из нас Ну, хотя, конечно, Черчилль, наверное Ну, ты А креативность Или внимательность к деталям? Ну, в моем случае, внимательность деталям. Я люблю, чтобы все было чики-пики, а креативность оставляю тем, кто на это способен. Твое вдохновение — это тишина или музыка? Вдохновение — тишина. Тишину можно чем угодно наполнить. Класс! Спасибо большое! Ты знаешь, я получила огромнейшее удовольствие с большой благодарностью от меня и от моей команды, которая этот процесс, чтобы с тобой сегодня выйти в эфир, согласовывала за кулисом. Ребята, вам спасибо. И тем, кто сегодня был с вами, с нами в этом эфире, благодарю. Час пролетел незаметно. Мне кажется, я бы могла продолжать общаться еще дольше и но я регламентировала, что мы вложимся в 60 минут. Это, это важно. Да, это, это законное ожидание наших слушателей. Спасибо, Лена, большое. Спасибо те, кто были с нами. Я напомню, что наша команда сделает ключевые тезисы сегодняшнего эфира, и в понедельник на нашей странице КГРУП вы сможете прочитать выжимку и поделиться с коллегами, кто сегодня не смог присоединиться в эфире, а также переслушать запись сегодняшнего выступления. Я надеюсь, она у меня сейчас сохранится. Мы Я желаю вдохновляющих выходных. Наполниться энергией и вернуться в понедельник с новыми силами и в ресурсе менять свои сервисные стратегии так, чтобы клиент вам возвращался, возвращался и становился адвокатом вашего бренда. Здорово. Спасибо большое, Лена, за приглашение и блестящего проведения СМД. Спасибо большое. Браво! Вот комментирует здесь в чате. У нас оставшиеся слушатели. Спасибо большое. Да. Ну no, ладно, до свидания. Пока.